Может ли эндокринолог заменить фитнес-тренера? Ну, частично – да. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете все самое важное о приеме эндокринолога. Досмотрите ролик до конца и расскажите о нем, друзья. Вы можете скачать пометку с советами эндокринолога о том, как сохранить внутреннюю молодость. Ссылка под видео. Также по ссылке вы можете записаться на консультации эндокринолога. К эндокринологам приходят для того, чтобы разобраться с проблемами нарушения обмена веществ. Эндокринология – это очень динамично развивающаяся специальность. За несколько лет все меняется, появляются новые методы обследования, новые препараты, новые рекомендации и алгоритмы лечения. Поэтому так важно приходить к врачам которые обследуют и лечат с точки зрения доказательной медицины. Там, где будут оценены пользы от лечения, сопоставлены все факторы и будут даны именно те рекомендации, которые нужны пациенту, ничего лишнего. Был у меня случай в практике. Пришла пациентка с жалобами на выпадение волос. Молодая, красивая, цветущая женщина, а волос не столько, сколько должно быть. Стали разбираться, в чем дело. Она по профессии парикмахер, с утра чашка кофе, потом практически весь день на ногах, что-то там она съедает еще в течение дня и небольшой ужин к вечеру. Я спросила, зачем все это делается, ну как же, чтобы не набрать вес. Ну, понятное дело, а каким образом волосы будут получать нужное питание, если у нее весь рацион, как у птички. У нас в клинике работает команда эндокринологов. Даже если один из них в отпуске, пациент может записаться и попасть на прием к другим эндокринологам, и лечебный процесс будет все равно продолжаться. Другой врач откроет карту и будет знать, что с пациентом, что проводилось, оценит нынешнюю ситуацию, ну и дальше продолжит лечение пациента. В лаборатории ДНКОМ, с которой мы сотрудничаем, в своей палитре имеет огромное количество лабораторных тестов. Среди них редчайшие, такие больше найти, нигде нигде. Поэтому мы ее очень любим, поэтому мы с ней работаем с большим удовольствием. Также для пациентов с ожирением у нас в клинике разработан индивидуальный алгоритм подхода к лечению этого заболевания. У нас в арсенале есть метод, называется биоэпидансометрия. Что это такое? Это метод, который позволяет определить количество жировой массы в организме, количество безжировой массы, активной мышечной массы, активной клеточной массы. И на основании этих данных мы можем помочь пациенту. Быть очень плохо, это тяжело и больно. Ты не можешь позволить себе пешие прогулки по Москве, а она очень красивая. Так вот. Я всю жизнь была худенькой, и похудеть для меня не представлялось никакой сложности. А однажды килограммы стали прилипать, я буквально полнела от запаха булочки. Совершенно не знала, что делать. И, о чудо, я попала в клинику, хорошая практика. Наталья Валерьевна привела полное обследование, выявила, в чем проблема. И я начала лечение, а говорит что мне не помогали ни диеты, ни спорт, вообще ничего. И теперь я снова могу гулять по Москве, смотреть на закаты. И на прекрасный Кремль. Если у вас мои проблемы, обращайтесь. Наталья Валерьевна, спасибо, Юотдаст. При обследовании пациентов с ожирением мы выполняем генетические тесты, делаем биохимический анализ с изучением уровня витаминов, макро- и микроэлементов, определяем гормоны при необходимости метаболиты гормонов и подбираем индивидуальный план лечения, подбираем индивидуальный рацион, советуем определенные физические нагрузки пациент всегда находится на связи с врачом. И еще был случай. Приходит пациент, слабость, вялость, сниженное настроение, плохой сон, никудышняя работоспособность. Э, спрашиваем, какие условия жизни, э, как, э, что не так. Все так, ни в чем не признается. Провели обследование. По результатам анализа сниженный уровень белка, витамина В12, ряда других показателей. Но когда уже стали расспрашивать: в чем же дело, но быть того не может, чтобы в крови показатели низкие, а не признается ни в чем, выяснилось, что вегетарианец. Часто задают вопросы: может ли эндокринолог заменить фитнес-тренера? Частично да. Во-первых, есть рекомендации, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, о том, что здоровому человеку необходимо не меньше, чем 150 минут физических нагрузок в неделю, это минимум. Так необходимо два раза в неделю заниматься аэробными нагрузками, хотя бы 30 минут, это бег, ходьба, плавание, теннис, бадминтон. И два раза в неделю анаэробными нагрузками то есть на крупные группы мышц выполняется различные 10-12 упражнений, примерно по 10-12 подходов. Это позволяет сохранить мышечную силу отодвинуть возрастные изменения. Это позволяет укрепить костную ткань и в целом улучшить и самочувствие, и настроение, и общее качество жизни. Часто возникает вопрос о переходе преддиабета в диабет. Преддиабет это нарушение уровня глюкозы утреннего, тощакового, либо повышение уровня глюкозы в крови после еды, мы называем это нарушением толерантности к глюкозе. К большому сожалению, если у пациента есть приятный диабет, то в 50% случаев за ближайшие несколько лет он станет пациентом с сахарным диабетом. Что делать, чтобы все это предотвратить? Нужно соблюдать определенный рацион питания, нужно обязательно включать в свою ежедневную деятельность физическую активность, ну и при необходимости принимать лекарственные препараты. Все это позволит уменьшить риск перехода в сахарный диабет. Часто пациенты спрашивают, зачем необходимо непрерывное суточное мониторирование уровня глюкозы. Сканер без прокола позволит определить уровень глюкозы. Нет необходимости в том, чтобы колоть палец, делать внутривенный забор крови и там уже определять уровень глюкозы. Это очень важно для пациентов, у которых есть нарушение углеводного обмена. Например, преддиабет, сахарный диабет. Такая методика может использоваться у пациентов с гестационным сахарным диабетом. Такой метод позволяет подобрать индивидуальный рацион. У специалистов хорошей практики накоплен большой опыт в лечении даже сложных эндокринологических проблем. Поэтому если вам нужна экспертная помощь, приходите к нам. Чтобы скачать памятку эндокринолога с советами о том, как сохранить свою молодость, в том числе внутреннюю, или чтобы записаться на прием, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.